Всем привет! Сегодня обзор на машинку Tech Touch 2 от производителя Белла. производства в Тайване. Вот таким образом выглядит машинка. Это манипул от машинки. Работает эта машинка от компьютерного блока, который соединяет по Bluetooth машинку с вашим гаджетом. Это может быть планшет, это может быть телефон. Вот таким образом выглядит компьютерный блок. Обратите внимание, здесь есть серия. Также серия есть и в самой машинке. Вы можете их сверить. Это говорит о заводском качестве. Сейчас я подключу, покажу вам, каким образом работает машинка. Покажу, какие здесь разъемы. Здесь два разъема. Один для сети, второй непосредственно для машины. Когда вы включаете в сеть машинку, здесь появляются две лампочки. Эта лампочка показывает, что машинка включена в сеть. Эта лампочка показывает э, наличие активного блютуза, то есть подключение к блютузу. Вот таким образом выглядит сам манипул. Его полностью можно разобрать, если вы любопытны, либо если вы хотите заменить цангу, вот эта часть, она поддается замене. Сейчас покажу, каким образом это делается. Здесь видите две скручивающиеся части. Кстати, материал, из которого произведена машинка алюминий высокого качества. Также здесь, обратите внимание, есть этот же номер заводской. И вот она цанга, которую можно заменить. Цангу можно заменить вот таким образом. Здесь есть паз. Вы вытаскиваете, достаете ее из паза. И после этого... Вставляете новую, таким же образом, в этот паз. Накручиваете сначала эту часть. Да, кстати, обратите внимание, смазка в большом количестве. Все будет работать замечательно благодаря этому. Накручиваете сначала эту часть, затем эту часть. И ваша машинка собрана. Теперь я покажу, каким образом пользоваться приложением. В зависимости от того, какой у вас гаджет, вы заходите либо в Web Store, либо в Google Play и э, забиваете название машинки в поисковую строку «тэч», «тач», вот таким образом, поиск, вот так выглядит иконка. У андроидов она выглядит немножечко иначе, но там все равно написано было. Скачиваете, быстро качается, мало весит, зато очень функционально. Вот обратите внимание, какое количество режимов здесь есть. Обычно такое количество режимов есть только в машинках, которые стоят больше, чем 220 тысяч рублей, но там часто нет режима, например, для татуировок, то есть мощности машин не хватает. Этой же машинкой, я уверена, можно делать и татуировки, хотя я мастер перманентного макияжа. Я в основном использую для бровей век губ и для работы по ореоле соска, по рубцам шрамам и трихопигментации. Этой машинке подходит, ну то есть ее мощности очень достаточно для всех этих назначений. Что касается самого режима, когда вы в него заходите, здесь нужно подключиться по блютузу, значок блютуза, выбор Tech Touch И после этого нажимаете он это включение машинки. И обратите внимание, после того, как вы подключились к Bluetooth, здесь лампочка меняет цвет с красного на зеленый. Off кнопку выключения мощности от 50 до 70 процентов, самые подходящие. Чем более сухая кожа, тем ближе к 50, чем более плотная, пористая, тем ближе к 70. У этой машинки очень благодаря мощности очень высокая покровная способность. Соответственно, если вы будете работать на машинах с меньшей мощностью, но такой же ценовой категории, например, на губах, и будете их делать в течение часа, то с этой машинкой вы справитесь вдвое быстрее. Это я вам точно могу сказать. На веках точно так же установлен определенный режим вы можете менять скорости также здесь есть такая такой режим как любимый вы заходите устанавливаете любимый режим для меня например это чуть чуть выше 60 сохраняете его и он у вас будет всегда когда вы будете заходить в этот режим вам уже не нужно будет ничего устанавливать вы просто нажимаете кнопку включения и работаете на этом режиме также здесь есть несколько удобных функций это например таймеры есть таймер, когда вы просто э, ставите отчет, сколько длится ваша процедура. Есть вот такой таймер, когда вы устанавливаете э, время, за которое вам необходимо сделать процедуру, но ну, чаще всего это делается, если э, у вас почасовая оплата какой-то процедуры, тогда вы устанавливаете, например, час, да, работаете, и э, после этого... Приложение сигнализирует о том, что время истекло. Также здесь есть настройки, как в любом приложении. Это язык, тема светлая либо темная, звук. И также есть инструкция, что по мне так это очень удобно. Здесь полностью описана машинка, приложение, как этим всем пользоваться. Так, Это что касается приложения. Давайте посмотрим на модуль поближе. Вот таким это единица, я ее распаковала. Вот таким образом она выглядит. Обратите внимание на несколько прослоек э, материалов. Да? То есть здесь и пластик, который плотно прилегает к самому модулю. Здесь есть и резиновая прослойка, которая тоже плотно прилегает к модулю. И роль э, пружинки здесь играет пластик, что делает ход иглы очень мягким. Я думаю, что это одна из фишек, которую они патентовали, это действительно супер круто. Так вот, вот эти прослойки, они дают возможность, ну, они делают как бы герметичную иглу, и все, что попадает сюда, а это пигмент, а это э, сукровица, биологические жидкости организма вашего клиента, это все не проходит дальше, и вы не э, можете инфицировать саму машинку, да, вы за счет того, что сняли и утилизировали модуль, ваша процедура становится абсолютно безопасной и для вас, и для вашего клиента. Это что касается модульной системы. Также здесь есть отверстие, вы можете видеть его вот здесь. Это отверстие, это воздуховод. За счет этого воздуховода э, пигмент не разбрызгивается, когда вы работаете. Если вдруг в процессе работы вы чувствуете, что пигмент разбрызгивается, это значит, что пальчиком вы закрыли это, вот, этот воздуховод. Просто проверните немножечко машинку или иглу, чтобы э, вот это отверстие немного удалить от пальца. И все и ваша работа будет по-прежнему такой же удобной. когда вы надеваете модуль вы слышите характерный щелчок я сейчас покажу еще раз вот он щелчок после этого вы выбираете выход иглы который вам необходим да Но в основном это 1 2 миллиметра ну 2 наверное самый ходовой такой выход и после этого можете работать обращайте внимание на то что если у вас установлен какой-то неправильный режим либо неправильно надет модуль слишком глубоко например машинка она вам сразу об этом сигнализирует что э, ход иглы он замедлен и его почти нет то есть вот эти всякие звуки которые вы можете слышать это всегда показатель того что вы что-то сделали неправильно что к примеру вы надели неправильно модуль Поэтому э, всегда прислушивайтесь, всегда будьте, будьте с этим аккуратны. Также эти звуки они появляются, если вы работаете слишком глубоко, что недопустимо для кожи лица. То есть есть такая защита да, от э, заглубления у этой машины. Еще один важный показатель, который в этой машинке, он есть, в других машинках, которые работают по Bluetooth, не во всех он доработан. Если вам кто-то звонит, если приходят обновления или какие-то оповещения, то в этом случае э, машинка, ну и приложение не выкидывает э, вас, и вы можете продолжать работать, а потом через время ответить на звонок, да, перезвонить или просмотреть смотреть ваше оповещение. Еще один безусловный плюс в том, что она э, не энергозатратна. Когда вы работаете с этой машиной в течение двух часов, у вас максимум 3% зарядки уходит, и это, я думаю, очень круто. Я такую машинку для себя приобрела для того, чтобы э, в путешествиях всегда быть мобильной, потому что вся машинка состоит только из модуля и блока, ну и, соответственно, вашего гаджета. Все супер удобно. Итак, подведем небольшой итог о том, какие э, качества есть у этой машинки. Эта машинка мощная, и она вам дает возможность сделать процедуру быстро, намного быстрее, чем машинки в, своем, в этом же ценовом сегменте. Ну и второе качество э, – это то, что она действительно дешевая для этого уровня. Также очень э, классный, э, классная цена на сами картриджи, которые предоставлены к этой машинке. Она работает от гаджета, благодаря чему она всегда мобильная. И она сама по себе супер маленькая, не тяжелая. Очень хороший вариант для того, чтобы стать второй машинкой, так сказать, на подхват.